Меня зовут Самат. Я владелец строительного холдинга в Западном Казахстане, Центр Мы строим жилые комплексы и коммерческую недвижимость. Моя компания строит от 50 до 10 тысяч квадратных метров в год. Также мы осваиваем новые технологии строительства быстровозводимых домов. Мы обеспечиваем нашим клиентам комфорт и безопасность. Наш ДПС. После окончания строительного института я занялся предпринимательством. В основном. Возил э, стройматериалы. Это была моя основная деятельность, с чего я начинал. Но э, бизнес колес, как, как говорится, это я посчитал, что на тот момент это не вечно. Я решил построить, э, не построить, а купить э, и создать большой строительный маркет в городе. Я открыл его, я купил большой, ну накопил денег и купил один из самых больших в городе помещений, это 2500 квадратных метров тот момент я открыл э, строймаркет но во время ремонта э, этого магазина э, мне понравилось это занятие. я решил э, заняться еще и строительство все строительные магазины у меня на руках я решил заняться именно строительным бизнесом. В центре города я зак э, закупил хороший участок земли я всегда ставил себе соку план я решил все-таки Пойти и построить элитные дома, элитные квартиры. Так, таких еще домов в нашем городе не было. Делал хорошую рекламу. И буквально я с фундамента продал все вот эти вот 20 квартир. Это вот мой первый 2-5 этажки, 20-квартирный дом. Я продал буквально за две недели. Это дело мне понравилось. В 2004 году был второй дом, уже 8 этажей. Далее мы начали строить микрорайоны. В 2008 году моя компания э, уже сдала в эксплуатацию 130 тысяч квадратных метров. Параллельно мы строили коммерческие объекты. В 2011 году был построен транспорт логический центр класса А. Это единственный э, терминал в западном Казахстане. Посетил сам президент нашей страны. В 2015 году сдали в эксплуатацию гостиницу 5 Пятеже. Первый отель того, такого уровня в Казахстане, именно Шаратон, я взял, И все это время я действовал именно по интуиции. Совершенно много ошибок, но я не отчаялся. И несмотря на кризис, провал и шел вперед. Слушай, здорово, ты э, превосходишь мои ожидания. Я хотел о принципах жизни, о правилах жизни с тобой поговорить. Ты рассказал, что ты всегда задавал планку более высокую. И вот эта вот более высокая планка всегда тянула тебя. То есть сначала ты, построив, выйдя за пределы торговли, ты вышел на строительство, потом ты вышел на элитное строительство, потом ты завел гостиницу, ты создал терминал. То есть вот одно из твоих правил, то есть ты постоянно поднимаешь планку выше, постоянно вытаскиваешь. Причем вытаскиваешь еще самого себя. То есть, чтобы вытащить компанию, ты вытаскиваешь самого себя. Очень интересный опыт. Ну, в первую очередь, я думаю, что, то, что я сказал, я всегда ставил высокую планку. То есть рисковать, так рисковать. И этот, эта интуиция именно меня не, под, не подводила. Но, конечно, э, ситуация на рынке, она непредсказуема, поэтому я пережил два кризиса. Но я считаю, что если даже я и знал о них, я все равно бы рисковал. Поэтому риск всегда оправдан. И второй, я думаю, что надо учиться всегда у, и находить себе лучших наставников, лучших тренировков. Я думаю, что в нынешнее время, в современное время, в век информации, тем более, надо отслеживать именно все тренды, все новые направления, целенаправленно именно идти и уделять этому большое время. Я понял, что мне нужна системная работа, мне нужно внедрить именно смарт-офис, внедрить CRM-систему, выстроить отдел продаж. Вот это все мне. Именно требовалось, я внутром чувствовал. Я выбрал именно метод э -э, Илья Аляпус. Мне очень он понравился, мне понравился ваш подход, э -э, ваша слаженность. Именно. И благополучно сейчас внедряем моим ребятам очень нравится. Первое, первое э -э, то что я э -э, ощутил, как после внедрения системной работы, я меньше стал дергать своих ребят, свою команду. Ребята уже сами, сами без всяких нервов, без этих без, без без нервозности они мы организовали ежедневные пятиминутные и вот это вот сложный слажный механизм трелла допустим и вот это все помогает нам Там очень большая большая разгрузка у меня уйма времени свободного я сейчас занимаюсь э, привлечением инвестиций более стратегическими вопросами я занимаюсь я езжу по стран ну, допустим свободно вылетаю в лондон размышляю. У меня уйма времени, и я не переживаю, я вижу всю отчетность каждый день. Все спокойно, все, все идет 20% ладно. Спасибо вам, Илья, за это. Спасибо тебе за вклад в экономическое чудо в странах э, СНГ. Ты столько боли мне снял, вообще, красавчик. Если, я, если бы не ты, я бы не сидел с Володами. И ехал бы в Лондон. что ты самый организованный и сам системный и сам методичный именно ты тренинг. то что ты внедряешь эту системную работу и делаешь это качественно и быстро Ура! спасибо спасибо и тебе мы победим вместе победим спасибо тебе